Добрый день, дорогой друг! С вами на связи Валерий Удовенко, председатель молодежной общественной организации Институт информационного общества. И в данном видео я хочу сделать вам подарок. Это моя книга «9 секретов увеличения прибыли в интернет-бизнесе». Прочитав данную книгу, вы узнаете, как сделать ваш профессиональный сайт, где правильно расположить форму подписки на сайте, чтобы увеличить конверсию на 70%, как составить классный заголовок, как правильно создать изображение продуктов, какие отзывы клиента могут помочь, а какие навредить, как продать информацию броска и много-много другого полезного. Регистрируйтесь прямо сейчас на ссылке под данным видео и становитесь моими подписчиками. Буду рад вас видеть в числе моих читателей. Спасибо. С вами был Валерий Удавенко.